Тут то, чем занимаюсь, я связана со стороной Украины. Со людьми, со гражданами. Вот. А то, где начинается государство Украины, я не понимаю, что Я честно, я пропускаю во всяких фейсбуках, во всяких газетах все, что касается. Я Порошенко. Я не могу это все читать. Я понимаю, что это не в моей компетенции. Я пока не вижу, у меня нету Представление о том, кого бы я хотела там видеть, кого бы я не хотела там видеть. Я не пытаюсь в этом разбираться. У меня вообще другая задача. У меня задача, как бы связанная с людьми. Все равно бегут, бегут. разные. И из Таханов, и из Маринки ехали. Абсолютно разное направление. Данька, у тебя семья там осталась? Да, семья осталась. Там мать, бабушка и дедушка. Там я приехал сюда один. Такие же уши, скажем. По-честному, это нарушение прав человека, право на передвижение. Все эти, вся эта пропускная система. Почему обычным гражданам, мамочкам с детками, нельзя спокойно уехать из одного места своей страны еще? Другое место в своей стране, что это за ерунда. Мне кажется, что это очень и очень неправильно. И тем, кто все это сейчас организовывает, это неоднократно аук. <мес> Желание у чиновников сделать вид, что проблемы нет. И встретили мы не знаем, что делать с этими людьми. Пусть они сидят там у себя в своем зангласах. Вот я это так понимаю. Нет человека – нет проблемы. Нет переселенцев – нет проблемы. Должна быть программа, и понятно, что не будет. Должна быть программа на национальном уровне. Как бы направленная на, если вы, извините, считаете, что это наша страна, что это наши граждане, то со своими гражданами надо как-то работать. А они две сестры, я Слава. Ну туда. Могорска, области. Это вам. Для детей у нас написано. Уроки английского, детский кинозал. Для меня очень важно было во всем этом, что мы встречаем людей как люди. Что мы не представители никакой структуры государства, что мы как бы эту помощь передаем от одних людей другим людям и работаем как вот такой вот теплопередатчик. А, товарищи, а у нас что, спикинг клуб разводит это, что в одном же прошлом был. Это наверное зря он тут висит. Да. Да. А, а ты реально обратно да. да. да. Ну, на печать, конечно, и все, Как будто его и не знают. Вообще, мы настолько это поразили, все как был хвостиком, и, и тут вообще его не нему. Будут подарки учителям, и Ангелина мне помогает создать эти подарки. Ангелина любит рисовать, у нас был ребенок на занятиях Низко летел самолет И он побежал прятаться в центр Мы рисовали на улице Я прибежала, он говорит, нет, нет, нет Я не прячусь, я просто побежала посмотреть, что там происходит Я говорю, это нормально, бояться Оказалось, потом, когда я поговорила с его родителями что этот ребенок видел, как прямо перед его лицом разрываются грады там, в том городе, который, с которого он приехал. Вот только они приехали в Харьков, он попал на 22 февраля на теракт, и прямо перед его лицом погиб человек, харьковчан. Существует как волонтерская, вот то, что вы видели, там рисование, причем у нас две студии. И тоже переселенцы. Пока. Все, деток нет уже? Все ушли? А, ну большие, да? Мы подарили Марусю вашу вашеванку, и Маруся поехала в Польшу по приглашению от их Евромайдана, нашему Евромайдану. Я очень хочу этим не заниматься, честно. Я очень хочу, чтобы заработали издательство, можно было делать детские книжки спокойно. Ну и ну, Пока это плохо получается в голове сделать, я несколько раз думала серьезно о том, что надо со всем этим завязывать и уходить в частную жизнь, особенно когда дети на меня ругались. Что они меня не видят, и я не интересуюсь их жизнью. Ну что, сейчас не просто жизнь, сейчас совершенно случайно. Совпадение. Вообще Ситуация, нет. что я дома. Обычно этого не бывает. Ты будешь волонтерить на эдкемпе. Что? В каком эдкемпе? Эт Эдкемп. Это такой педагогический слет. Там мы с сынкой будем участвовать. Это наши Когда? партнеры. 20... 23. -го. А, это тоже интересный разговор, когда в моей жизни появилась Украина, да? Ну, понятно, что в 90-е никакой Украины не было, Потому, для меня. Ну, у меня Москва была моя столица, там жили мои друзья, к которым мы ездили, когда мы занимались всякой политикой, мы туда ездили за антисоветской литературой, ездили в Москву, в Прибалтик. конечно, я же советский человек, то есть вполне себе совок и я воспринимаю, то есть вот эту вот центростремительную систему Москву как свою столицу, а при этом, как у меня в семье, у меня папа полтовчанин, и у меня всегда был, ну, фактически культ Украины, украинского дома, то есть серьезное уважение к этому, но при этом это все, как бы, я не воспринимала это страной. Потом мы с еще одной нашей лицстудийной подругой Леной Шениной делали книжку «Украинский за моего света». И мы делали сразу на украинском. Можешь взять там книжечку, она там на полке над компьютером лежит? О, правильно, вот давай книжечку, спасибо. О, вот такая книжечка, вот в ней все картинки двигаются, они живые. Вот тут появляется ангел, пришел до Марии и сказал... Радуйся, Мария, вот это вы народуйся, их Иисус. И вот это вот был 2002 год, и для меня началась Украина. При этом я остаюсь русскоговорящей еврейкой, и меня устраивает обе эти постаси, то есть украинский в такой латентной форме. То есть я, я на нем пишу нормально, могу там писать, редактировать тексты и если попадаю в языковую среду, то день на третий начинаю нормально разговаривать. Мам, нет, тихо там звали Шерфар. Шерфар. Шерфар. Там звали Шерфар. А Фадеру звали Багирой. А вам по сколько лет, девчонки? Мне 8. 8, 8, 8, 8 маленькие еще, да, для подростковой еще маленькие. Да, вот это вот волонтерское движение захлестнуло страну, и я в этом участвовала, мне показалось, что то, что здесь сейчас происходит, беспрецедентно. Мне до сих пор это кажется. И что единственное, чем мы Что-то единственное, что я противопоставляю своим ватным друзьям в разных концах света, когда мне говорят, что, что, что принес. Ваш Майдан. Что хорошего? Вот у вас выросли коммунальные тарифы. Вот вообще ваш, я ценю, козелы, реформы не, не ведутся. Что вы выиграли, Майдан? Единственное, что я могу сказать, после чего все вокруг затыкаются, говорю, волонтерское движение. Потому что мне кажется, что это вот то самое настоящее самоуправление, в некотором смысле реальная власть в стране, человеческая, которая есть.